Самое главное слово на свете, Самое доброе, милое самое. С ним на устах мир мой полон и светил, И нет прекраснее слова, чем мама. Ты моя тихая, верная пристань, Яркий маяк и заветная родина, Ласковый лучик. Источник мой чистый Твой день рождения Славлю сегодня Будет пусть, мамочка, Век твой придолгим День наступивший, Счастливым и благостным В жизни твоей будет пусть Много-много Светлых улыбок, Душевность и радость Смех твой заливистый, мама, Пусть льется, дышит пусть дом твой теплом и радушием. Пусть все сбывается, все удается. Знай, моя славная, нет тебя лучше».